Друзья, в работе у меня сегодня аккумуляторный дрель-шуруповерт от компании Arisante. Данный шуруповерт имеет бесщеточный двигатель, то есть не нужно постоянно менять щетки, и он меньше греется. Здесь у нас 20 ступеней крутящего момента, плюс сверление. Данный шуруповерт подойдет как для любителя, так и для профессионала. Корпус прорезиненный, имеется LED-подсветка, и индикатор уровня заряда батареи. Для удобства транспортировки данный шуруповерт поставляется в пластиковом кейсе. В комплекте идет два аккумулятора на 20 Вольт 2 Ампер часа, зарядка и набор бит. Также поделюсь с вами промокодом «Дачный умелец», который дает скидку 10% на электроинструмент Ресанта на официальном сайте Ресанта. Ссылочку на официальный сайт и промокод оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем.